привет хотел бы поделиться двумя сайтами по раскрутке ваших проектов считаю их надежными сервисами в каждом есть свои плюсы и минусы это разница в цене и в возможностях вот на этом сайте можно настраивать регионы есть возможность настройки по количеству просмотров в час в день в месяц что очень даже важно для плавной равномерной раскрутки для примера на сайт можно привлечь посетителей по целевым запросам добавив в настройки целевые теги затем распределить по количеству заходов в сутки что еще привлекательно чем больше вы тратите денег на раскрутку тем дешевле становится цена это накопительная система в меню большая линейка видов по раскрутке это вконтакте youtube подписчики лайк дизлайк есть конструктор заданий что немаловажно в настройках проекта большой выбор тонких настроек это от вида серфинга до где ставить капчу или по глубине просмотра но кроме трат раскруток вы также можете и заработать тут. Для этого есть разные виды аккаунтов. Считаю этот серфинг самым привлекательным и надежным. А вот это довольно молодой проект и он очень быстро набирает популярность и рейтинг среди схожих тематик линейка раскруток это социальные сети привлекает сайт выбором раскрутки в каждой сети подробно описано чего ждать от заказа для примера заказал накрутку ролику в тысяч. так фишка оказалась в том что накрутка идет пачками накрутили 5000 и накрутка остановилась и ждет списания ютубом после чего опять накрутил сайт тысяч и опять выжидает сейчас счетчик стоит на отметке тысяча. буду наблюдать дальше за этим видом так как заказ еще находится в обработке так что кто желает раскручивать без посредников все ссылки вы найдете в описании под роликом или в комментарии всем удачных крутилок и вертелок и чтоб и чтобы вас миловал youtube и поисковые роботы знаете вы все делаете на свой страх и риск если понравился видосик поделитесь им и поставьте палец вверх или вниз удачи